Всем привет! Сегодня 29 число и мы провели заключительный розыгрыш этого этапа призомании. И по каким-то причинам наш победитель Светлана не смогла нам ответить в прямом эфире. И сейчас давайте мы же попробуем еще раз дозвониться до нее. Друг же она сейчас ответит. Поставим на громкую связь, чтобы вы тоже слышали, что это как бы все честно. Привет. Добрый день, Светлана. Это Керхер Центр на пролетарской. Меня зовут Тимофей, не отвлекаю вас. Да нет. Ага. А вы приезжали к нам, покупали что-то? На пролетарской опять. А. Да. Что покупали? Ну, мойку. Мойку, Пешки. да? Угу. А как давно это было? 24 октября. Ага. Смотрите, я хочу вас очень сильно обрадовать. Вы купоны регистрировали? Вот, регистрировали. Я хочу обрадовать то, что вы выиграли огромный телевизор Samsung 55 Знаешь дюймов, что? да, 4 к Ultra HD, все вот такие навороты. Так что, смотрите, от вас что нужно: купон номер 153, Хорошо. гарантийный талон с чеком от вашей мойки и Хорошо. в любое удобное время приезжайте к нам в Керхер Центр на Пролетарской. Вот. И нужен еще будет паспорт ваш, кстати. Вот. вот, спасибо, обратно. Так что мы вас будем ждать. Когда примерно можно вас ожидать? Ой, ну не знаю, но может, завтра работаю, сегодня не смогу приехать. Ну, в любом случае, как бы, если что, то звоните нам, мы будем вас ждать. Хорошо. Спасибо большое. Все, тогда поздравляю еще раз с наступающим. Спасибо, вас тоже, так с наступающим. До свидания. Всего доброго. Ага, спасибо. Вот и ответила наша Светлана, мы очень рады то, что она выиграла, а те, кто не выиграл, не разочаровывайтесь, приходите к нам в Керхер-центр Неполитарской, покупайте на любую сумму, получайте новые купоны на новый этап при замании. и тоже можете выиграть какие-то призы. Так что всего доброго, всех наступающим!